Добрый вечер насколько он добрый сейчас будем выяснять. Вы извините за задержку, потому что мы только доехали, были весь день э, в судах и э, и в других подобных заведениях, поэтому сейчас э, вот я теперь буду. Ага, вот нашел чат, нашел чат, хорошо. А... Хорошо, значит, у нас, сначала я расскажу, что у нас сегодня произошло, чтобы какие-то события уже были, значит, у нас очень низкий битрейт, извините, у нас еще и проблема с интернетом, так что не ругайтесь сильно. Значит, у нас сегодня что? У нас сегодня пока два приговора об аресте на... 10 суток Мальцева Вячеслава и на 15 суток Гальперина Марка. да. Вот сейчас еще не закончились процессы. Мы, значит, Вячеслава судили на татарской один. Это замоскорецкий за Москворецкий, да, суд. А в Пресненском судили еще наших ребят. Вернее, продолжают судить несколько. Человек уже засудили, скажем так, по 1000 рублей штрафа, Три человека получили, в том числе вот Марина, про которую мы вчера говорили. вот. И еще у нас там сидят люди, и сразу хотим благодарность выразить Олегу Елисееву, Владимиру Комлеву, это адвокаты из Единой России, из Открытой, извиняюсь, России. да? Как же все, будут едины, но только за народ. А, ну да. Вот, спасибо большое Ане Фроловой, которая вот, несмотря на то, что у них сейчас и Александр Соловьев, и Марина Баронова тоже арестованы, у них своих забот очень много, но в этом смысле они нас не оставили, потому что у нас Игорь Илевханов был в одном месте, и вот они помогают сейчас в другом месте. Вот такие как бы события. Пока дадим, что. Дадим аудиозапись Вячеслава слова. Ну давайте я скажу, ты ж, ну не, не загружена. Ну мы выгрузим, а, как сказать, ну, не знаю, последнее слово Вячеслав, наверное, неправильно Нет, сказать. Это ему дали слово на суде, как бы перед оглашением приговора. Да, мы выгрузим суда, вы сможете не послушать. Не пока не получается. Я говорю, у нас проблема с интернетом. Вот качество теперь трансляции достаточно среднее. Так. Тогда давайте мы пока по этой теме пройдемся, ребята кое-что тоже расскажут, очевидцы событий, но вот они пока отдыхает, да, потому что целый день провела в этом. Ну давайте пока вот Дениса Романова позовем, пресс-секретарь партии националистов по Мелехову, по приговору. А был же стулья. просто скрикучий, давайте с, с той стороны. Ага. Сейчас я микрофон включу, еще один. Он должен работать да, Здравствуйте Вот сегодня в Подольском, в Подольском городском суде завершился, завершилось рассмотрение дела В отношении одного из лидеров оппозиционных, независимых от Каемлян, то есть настоящих казаков Владимира Петровича Мелихова Был вынесен поиговор в год ограничения свободы то есть теперь он не может выходить ночью на улицу, выезжать за поделы области, ну и так далее. Много всяких нехороших ограничений, которые явно будут мешать ему жить. Это стоите и попытки. Дело довели до суда, до поиговора. Дело само было возбуждено летом 2015 года. Были подброшены патроны ему. Также в качестве доказательства взяли два пистолета музейных которые были выпущены в Австро-Венгрии. Ну, то есть уже не империи нет, где они были изготовлены, не тех самых патронов, которыми они могут стрелять. мы их использовали в качестве доказательства. В результате патроны они так и не смогли решить, скажем так, к делу. По этой части его оправдали, но единственное, по какому поводу его поговорили, это захоронение, получается, затвора. Механизма затвора в самому там пистолете, так сам пистолет оказался неисправным, скажем так. Несмотря на то, что те же самые эксперты, государственные эксперты, сказали, что они не могут с точностью сказать о том, что этот пистолет и все его детали, какие-либо его детали, являются оружием, и за них человек должен нести ответственность. То есть были истрактованы абсолютно противоположно выводы эксперта. Сами патроны они были подброшены, разумеется. Дело было по 222 статье возбуждено. Ну вот краткая история что это за человек, потому что многие уже сегодня у меня спрашивали, кто это, почему его так поисследуют. Это меценат, благотворитель, один из лидеров казаков. Человек в 2007 году открыл на собственные деньги, на пожертвования, Музея антибольшевистского сопротивления, в котором было народу рассказано, что делали с нашим народом на протяжении 100 лет большевики, их поемники нынешняя власть которая ни в коем случае не хочет кого-то там померить, что-то изменить, вот их как они говорят, программа померения красных и белых их программа должна закончиться тем, что скажем так, в их понимании то, что эта, эта сторона которая стоит за правду, она будет либо посажена либо совсем уничтожена вместо нее будут такие фейковые фейковые движения которые они поиставят. Владимир Петрович Мельхов да, – это тот человек, который стоит за правду, стоит за независимость нашей страны, за порядок, за соблюдение прав гражданина. За это его поисследуют, за то, что он отказался закрыть музей. Вот такая вот ситуация. По поводу задержания вот сегодня, совсем недавно пришла информация к нам, мы целый день держали руку на пульсе. Ситуация, Появилась информация, что также задержан возле суда человек, который пришел э, пронести продукты в суд, передать продукты. Задержаны, потому что они целый день находились в автозаке. И вот сейчас также увезли в Полистинское ОВД, где он находится. Ну и непонятно, что ему там составит, какой протокол, потому что оснований каких-либо не было для его задержания. Это уже второй раз такая ситуация. Вот. В принципе, на этом у меня, наверное, все. Спасибо за внимание. Спасибо. За информацию Значит, мы сейчас мы сейчас решаем вопрос о том что естественно все штрафы которые назначатся для наших людей будут погашены из ну, вот тех денег которые мы собираем это и рифкоины это и донат и, и везде по, по любым путям нам, конечно, сейчас нужно помочь и тем, кто э, значит, получит свои там, 10, 15, 20 суток. Сейчас ждем как бы, результатов. И, э, конечно, в, этот, в это время должны все семьи этих людей быть, ну, как бы сказать, понимать, что, что они не одни остались. Поэтому мы просим вас активизироваться со сбором средства, сейчас не знаем сколько это будет и как там, посуточные, наверное за... или как-то по-другому, но в общем сейчас мы прикинем и завтра скажем э, цифру ту, которую люди, ну как бы революцию, конечно, мы делаем бесплатно, но все равно кушать надо и тем более у всех семьи, у всех дети так что помогайте и чем больше вы поможете тем больше у нас будет наших сторонников, в котором будет не обидно, что их бросили и забыли. Так, ребят, еще кто-то хочет здесь в студии с информацией. Да, давайте всю информацию будем сейчас собирать. Так, можете представить, что я, конечно, не записал. Угу. Всех приветствую. Меня зовут Миников Александр. Катя Ивашкина. Мы представляем молодежное движение «Свобода действий». Мы хотели немного рассказать о 12 числе, как происходило конкретно наше задержание. Дело в том, что мы даже не смогли дойти до Тверской. Нас задержали намного раньше, без предъявления каких-либо причин. Ну вот. Катя расскажет подробнее. Сейчас, секундочку, я микрофон да. забыл включить. Да, вот. В общем, как к слову о том не необоснованных задержаниях, мы только вышли из метро, просто какой-то определенный, ну, не особо большим количеством человек, перешли дорогу, и сразу нас встретило большое количество полицейских, начали сначала спрашивать паспорта, Начали говорить, ну что, где наши, наши там наклейки, плакаты. Мы такие, нет у нас ничего. Вроде все обыскали, показали, и нас в итоге остановили. У Мы... вас не было ни, никаких этих самых? <связываний> Я хочу вот отметить, что изначально внимание полицейских привлекло то, что на рубашке одного из наших знакомых был просто флаг Российской Федерации. И ну, то... в смысле, это он не приклеенный, а нет, так нет, просто. Значок, бэджик. А, а, бэджик. Ага. Ну, по-моему, они просто шли даже отдельно от нас. То есть у вот нас там было человек пять, мы просто шли, нас остановили. И тоже люди по два человека проходили просто за нами просто обычные люди, которые тут совершенно ни к чему не причастны, их тоже так же остановили. И в конце концов нас просто всех посадили в автозак. Некоторые и... люди просто подходили узнать, что с нами, за что нас задерживают, и их тоже, и, их задерживали. тоже задерживали вместе с нами. Мы спрашивали, в чем, при... в чем причина нашего задержания, и нам, конечно, ничего не отвечали. Говорили, типа, ну вы и так все знаете, там YouTube больше смотрите, мы такие, Эк ну хорошо. Видит, да. Ну просто, грубо говоря, вышли из метро и без каких-либо оснований нас задержали. Так потом повезли в участок и, как они сказали, для того, чтобы провести нам промбеседу. Но, как вы знаете, то, что для промбеседы людей не имеют права задерживать. А, что было после этого? Просто с вами действительно провели промбеседу? А, нет, дело в том, что беседу. нас 17 человек доставили в ОВД Басманное. Мы к тому моменту уже сообщили в позвонили, куда только можно. К нам сказали, что уже выдвигается адвокат. С нами также в АвтоЗАКе находилось четверо несовершеннолетних, когда мы приехали в Дэ Басман, нас просто завели всех в один большой зал. И там сидело четыре бойца второго оперативного полка, и они просто под копирочку писали протоколы о нашем доставлении. Затем нас по одному начали заводить в кабинет и там пробивать по базе данных по административным задержанием. Единственный вопрос, который там лично мне задали, это участвовал в митинге. Я такой, нет, я же до него не дошел еще. Uh, все, это единственное, что спросили, дальше возвращали в зал. Uh, нам официально говорили, вы задержаны для профилактической беседы, сейчас вас там через полчаса отпустят, может быть. Uh, в итоге нас и вправду отпустили, кроме несовершеннолетних. Uh, там по их поводу разбирался адвокат, дело в том, что... Так как не было основания для задержания, то несовершеннолетних не имели права удерживать. А их, по официальной версии, удерживали для того, чтобы передать родителям. Но в итоге адвокат добился, чтобы их отпустили. Многие сотрудники ОВД вели себя просто развязно, когда спаковали автозак. Одному из наших ребят очень сильно били по ногам. Несовершеннолетний. Да, это да? был, кстати, несовершеннолетний. Мы это указали также в протоколе, дело в том, что вот как раз на него был составлен протокол, мы так и не выяснили, что это был за протокол, так как никакое обвинение предъявлено ему формально не было. Ну, по факту продержали нас где-то часа три ОВД, несовершеннолетних намного больше. То есть, уже даже тот срок, который они не имели права людей задерживать. Ну, и есть такие, конечно, нюансы, когда нам угрожали приписать нам статью за неповиновение во время задержания, когда мы сидели там, грубо говоря, кто-то там разговаривал или задавал какие-то вопросы по какой причине. У -у -у. Ну, в общем, да, приписывают что хотят и ничего не получают. Так понимаете? беседы тут, я так понимаю, не было, как-то а, а -а -а. Нет, вообще нам ни о чем не говорить, просто удерживали и отпустили. Uh, у нас было два человека, которые uh, сказали, что пожалуются, будут жаловаться на незаконные действия сотрудников полиции. Uh, им просто в открытую сотрудники второго оперативного полка сказали, что если будут какие-то жалобы по задержанию, то мы оформим вас по административной статье, по 19.3. Uh -huh. uh -huh. Ну а так, в общем, вот только, как бы сказать... Вот никто там дальше не пошел, да? Да, у нас все обошлось, но перед нами а, привозили в это же вода басмана трех человек. А, их задержали за то, что у них просто были с собой плакаты. Нет, нет, их задержали, когда они сидели в Макдональдсе, да, да. они сидели uh -huh. как бы, в таком заведении, и у них просто на столе лежал плакат, они никому не показывали, не держали его даже в руках. А, они подошли, ну как полицейские подошли. Прямо там к ним. забрали, да? Да, а, прямо в Макдональдс. Да. Их прямо в Макдональдс сказали, пройдемте с нами, заберите свой плакат. уже и... уже и в Макдональдс, не спросишь да. а, Им выписали, а, ставь, ну их составили административные протоколы по статье, если не ошибаюсь, 20.2, я не помню, какая именно часть. Да, но, как сказал да, наш адвокат, эта статья, вот именно эта часть предусматривает штраф а, до 100 тысяч. Uh -huh. а, вот так ну а так в целом я хочу сказать ребята не бойтесь выходите на акции согласованные не согласованные 31 статья конституции дает нам право собираться мирно без оружия также если хотите найти именно нас подписывайтесь на твиттер телеграм каналы свобода действий так повезим а, секунду вот по поводу вы общались вы говорите там вот ну полицейские, да, а вот настроение, они все одинаково, допустим, относились, или есть, мы все время отслеживаем. Да, понимаете? смотрите, какой да. интересный факт. Mm -hmm. Дело в том, что когда нас сюда привезли, с нами общались только сотрудники второго оперативного полка, а самих сотрудников ОВД их согнали там совершенно небольшой участок mm -hmm. в самом ОВД, и все, чем они занимались, это пробивали нас по базе данных, и некоторые даже удивлялись. За что вас заставили, если вы митинги не участвовали? Mm -hmm. То есть там были только сотрудники второго оперативного полка, которые, скажем так, более злые и озлобленные. Несовершеннолетних много было? Вот, а, в нашем автозаке было 4 человека. Так получилось, что мы потом... С... по мы а, даже 5. У да, 5, 5 тех двух ребят, которые Там просто проходили просто мимо. Там еще просто ребята мимо проходили, их тоже задержали. Mm -hmm. а, мы еще отслеживали по красной кнопке и по информации о открытой России. Как мы потом выяснили, наш автозак это вообще было самое, самое первое задержание. То есть mm -hmm. вот нас по факту задержали самых первых. Понятно, спасибо вам за информацию, спасибо. Александр, Екатерина, Да, подписывайтесь, как еще раз канал? Свобода действий. Свобода действий Так, ну вот у нас сегодня в таком револьверном порядке мы опрашиваем людей, потому что действительно по поводу новостей, новости есть основные, нет, мы можем конечно пообсуждать и другие новости, но наши сейчас основные, у нас вся голова забита именно этими новостями, так что не обессудьте. Есть еще кто-то? Ну, что, Иван Андрей? Вы... А, потом попозже, да? Хорошо. Еще раз напоминаю, что сейчас мы выясняем, сколько у нас есть, какая, какие есть финансовые возможности, чтобы чтобы помочь нашим людям, причем, естественно, не только в Москве, у нас и по регионам сейчас информацию собираем и просим вас присылать. У нас Надежда Белова отвечает за этот вопрос. Телефоны есть, значит, оперативные телефоны, все написаны у нас под видео. Так что ждем и от вас тоже, соответственно, сообщений. Сейчас, секунду, посмотрим еще... Что у нас тут? Пока еще новостей у нас не пришло по поводу остальных. Вот три человека, повторяю, кто не сначала смотрел. значит Вернее, у нас у Мальцева 10 суток, Гальперину дали 15 суток. И три человека пока, по нашей информации, наших здесь получили, ну получили по 1000 рублей штрафа. Ждем, что будет с остальными и ждем то, что будет с регионами. Теперь по поводу ну, новостей, опять же, касающихся этих вещей, может быть, кто-то не в курсе, хотя, я думаю, основная масса наших зрителей уже все в курсе, но на всякий случай повторим для тех, кто не знает. Илья Яшин получил 15 суток, соответственно, Алексей Навальный получил 30 суток, ему больше всех. Значит, остальные пока вот из таких, из известных, не Марии Баронова, значит, задержан, соответственно, Мария Баронова, задержан координатор движения «Открытая Россия» Александр Соловьев. Я подсматриваю, потому что фамилию забыл. Вот, такие вот итоги пока, ну, с одной стороны, неутешительные, а с другой стороны, ну, посмотрим, что будет. Значит, что из, из интересного, то, что, ну, как бы в обсуждениях проходит. Очень много, ну, и у нас тоже есть и здесь, вот, встречается в наших, значит, комментариях и в наших, вот, в нашем чате, что как же вы так, там, не отстояли, да вы там, и так далее, да, вот как бы вот это всегда интересно я понимаю, что люди, которые не отстояли, допустим, кого-то вот людей хватает, говорят, а как же вы там вы там не отстояли вот э, тот, кто был на, на, соответственно на 12 июня в Москве и в других городах и выходил на эти события, да, вот он такого комментария не напишет, как минимум потому что понимает, что происходит а сидеть, я понимаю, мы все диванные войска, но сидеть на диване и кричать людям, которые там стояли и многие из них получили и дубинкой и не только по ногам а кое-кто и по голове да и вот сейчас вы сами слушали вот эти мальчишки и девчонки да выходили а вы им говорите что они кого-то там не вытащили из соответственно из, из там из овд или откуда-то да вот у нас вчера люди стояли перед ОВД Пресненским, вернее, да, перед Пресненским, и, соответственно, задержаны были тоже 18 человек, да, то есть, вернее, 14 по этому поводу, так что это еще вопрос, отстояли, не отстояли, а потом, у нас пока не так много людей, хоть я понимаю, что это не те 5000, про которые говорят официальные средства массовой информации, потому что там трудно разделить на те, кто пришел, значит, соответственно, на протестный митинг и на тех, кто просто там гулял. Но в любом случае, в любом случае, все, в общем-то, получили, ну, вы слышали, что людей брали просто за вопросы, за то, что мимо проходил и так далее, и так далее, поэтому высказывать претензии по этому поводу я думаю что не имеет смысла вот пишет григорий я извиняюсь что у меня не получается плохих новостей как у мальцева но я собственно и не мальцев у меня сам нам было получается наполовину будем считать что так основные новости и собственно ответы на вопрос григорий константинович пишет без крови ничего у вас не получится вот об этом я сейчас и говорил во первых Крови, вы что, хотите, сколько ее надо? Вот мало этой крови, которая была 12 июня, вам мало? Ну, нужна же капля, да, по, по большому счету, если вы имеете в виду мистическую составляющую. Но самое главное, о чем я говорил, вот именно об этом ничего у вас не получится. Ну, спасибо, Григорий, а у вас? Ну, это же и у вас тоже не получится, если у нас не получится. Причем все равно, вы, может быть, там из Украины пишете, но все равно это у вас же. Потому что пока здесь сидит эта власть, у вас тоже ничего не получится, потому что вы будете все время под колпаком у Мюллера, как, как ни крути. Вот такие события. Ну что, готовы, ребята, или что? Да. Да. Иван Белецкий и Андрей Кунаев. Кунаев. Андрей Кунаев. А? Кунаев, да. Иван Белецкий, Андрей Кунаев. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо. Да, все, сейчас я микрофон только включу. А, он включен, все. Ну значит мы с Андреем уже, в принципе, хорошо познакомились. Он тут с Ужаско приехал, нашли общие, как бы знакомых по военной линии. Сейчас вот вчера, как бы, у нас были хорошие беседы у костра, значит в лесу прогуливались. В общем, значит, после вот этих всех наших перипетий. А ситуация, ситуация мы видим разворачивается, как говорится эскалация конфликта, кроме шуток и хотели как бы затронуть темы э, острые-острые темы про э, Кратовского стрелка я со стороны своего колокольня подумаю э, как сказать по Хабаровского стрелка, он такой вот вроде националист э, какая-то вот ситуация ну, вот также там приморские партизаны, то есть эти все а есть такое, в моем понимании, есть такое коллективное бессознательное. То есть это научный термин, и ситуация в стране меняется. То есть если мы все по определенным образом ощущаем, кто-то вот вышел, там, как молодые, там, их забрали, они по-своему ощущают, у кого-то, как говорится, ну, бомбануло. Там произошел какой-то прорыв социальный, да, и чем больше будет усиляться вот эта ситуация в стране, давление общее, вот это коллективное, бессознательное, мы весь, все живем в одной стране, и мы все одинаково а, это все ощущаем, то есть а, просто проявления эти разные, и вот кто там говорит, эти попкорн там сидят, а, все, люди все едино все чувствуют. Просто где-то оно рвется, и не надо здесь какие-то провокации устраивать, потому что все должно идти значит, своим чередом. И вот эти провокации, что там кровью, не кровью, мы вообще хотим этого все избежать, но вот это все коллективное, бессознательное, оно как бы показывает, что все равно, к сожалению, где-то происходят надрывы. На самом деле мы хотим этих надрывов избежать. Вот, потому что ума не надо это все, значит, ну, устроить, эту условно говоря, эскалацию и какой-то там, ну, чтобы кто-то сел на, на, я как националист, у многих знаю, кто ушел на пожизненные сроки, там, эти все, и это, это на самом деле, если это не имеет общенародной поддержки, а где-то там, какой-то прорыв, он, оно, ну, какой-то криминальный уровень, оно ничего особо не даст, поэтому не надо там, много рассказывать про это, То есть, но главное понимание это по поводу общего, общего как бы бессознательного, который в каждом из нас, вот. и каждый из нас по-своему воспринимает, и где-то, может быть даже человек, вот Кратовский, может быть он вообще не связан с политикой, но он ощущает все эти ситуации значит, в стране. То есть вот у расскажи, какое твое видение, mm. да, да, вот, кстати, про, про Кратовского да, стрелка. И у нас много вопросов, да. Мы ну, просто МЧС, мы не он успели. Там специалисты, ты как бы тоже Значит, в, в области разобраться. Этих специ... да, да, давайте ну, По моей информации, будем так что называть, она неофициальная. Будем считать, что она пока на, на уровне слухов. А, правду мы узнаем только, наверное, после 5-го после 5-го 5-го го, да, 5 -го, 11 -го. Значит, что все, произошло? Да, все знают из средств массовой информации, что там был сумасшедший, который расстрелял соседей, потом его пытались взять, он на них, видимо, кидал там их гранаты. После этого он попытался прорваться, вначале убежал, а потом они его застрелили. Вот по моей Но информации. По повод какой? Повод. И а, не говорят. Ну вот то, что он сумасшедший, просто, просто. Не, вот ну да, раз. сумасшедший. Но, там да, есть сумасшедший. Же другая информация, да. что у него пришли изымать, угу. за забирать да, что-то. То есть по предварительно я еще говорю, что она не окончательная, но примерно выглядит немножко по-другому, если... в отличие от средств массовой информации, что к нему пришли, видимо, то ли изымать оружие, сотрудники полиции, видимо, нашла коса на камень и он застрелил четырех сотрудников полиции завалил. Вот. После этого, значит, были стянуты силы. В районе 200 человек э, полиции и гвардии. За одним. За одним человеком. <связывая> да, за одним человеком. БТР и там все. Дом был окружен. Э -э Игорь Зинков, кажется, его зовут. Э -э ему 50, 49 или 50 лет. Он, как сказали, что сотрудником ЧС. До этого, видимо, где-то был в каких-то, возможно, в горячих точках. Не, ну если такое развернул, ну, да, сумма... у нас, Да, да, да. И после этого, значит, он поджег сарай у себя в доме и прорвался через зацепление. Он вышел из зацепления. У -у -у. То есть по, есть версия, что он закидал гвардейцев гранатами и прорвался. Уйти ему дальше, он видимо, там пересеченная местность, очень много видимо построек, но дошел до леса посадки и видимо прятался или в колодце или что, в общем лесопосадки они его завалили. Вот такая история. <_mR2> О <_mR2> том, что <_mR2> он сумасшедший, pumping. я очень глубоко сомневаюсь первоначальная информация сами знаете какая была что там ранее там не ну это всегда они Сотрудник, говорят сумасшедшие да. они когда убьют что что, от, либо террористов если он, на Кавказе значит террористом он что был что обязательно. Он ранил там если здесь он сумасшедший. жителей скорее там. или убил там И, скорее что всего говорил. что это было не он наверное все таки уже но вот то что он убил четырех сотрудников это вот такая вот у меня первоначальная Ладно, информация я сберу, да. как было на самом деле Давай, давайте надо. будем разбираться дальше Пока вот по Крадовскому ссылку все. Ну вот у меня там вообще информация. Да, ну в смысле просто Надежда звонит, я и сказал, в любой момент звонит а -а -а. по суду. Ну пока ничего, она говорит, история какая-то интересная произошла, но если интересно, мы можем, ну не знаю, попробуем. Давайте. Давай, давай, давай. Конечно. Да, давай. да, потому что мы, извините, мы ждем просто люди, событий. Да. Она расскажет что-нибудь, да? Или как? Ну вот сейчас я давай, по телефону пускай, попробую. Давай. Да. Конечно, это интерактив, тут надо решать здесь Пусть, сейчас. Слишком, ну, давай, да. Сейчас вчера телефону, задержали и... там за Мальцева, 200 сейчас, сейчас человек пытался вот стоять, но их... Ага. И 16 человек до сих пор держатся. Ну да, да, собственно, мы это говорили. Надежда Белова, да, из Пресненского суда, сейчас нам расскажет что-то. Да, у нас тут вот о, по одному, ребят, Ром, Не слышу ничего. А, сейчас, секунду, секунду. Сейчас. Нажми на это, аудио. Громкую связь мне надо, да. Как-то надо это сделать. Я, вот это. Угу. Да. Я это слабо не разбираюсь, не да. Вот это Я не, Да, не говори, не делаем. Говори. Ага, хорошо, ну всем здравствуйте. А, у нас вот в Песнинском суде а, начали потихонечку выпускать людей. И вот а, вышел молодой человек Сергей а, Ходаков. А, удивительная совершенно история. Ему тоже сейчас дали штраф тысячи рублей. Ну история вот в чем заключалась. А, когда он пришел вчера на митинг. У него в пакете были плакаты, то есть все нормально. Он подошел к рамкам, стал проходить рамки, положил пакет. Еще даже не прошел рамки. И пакет еще не открыли. Подошли полицейские и увезли его в суд. И, значит, и, и вроде как за участие в несанкционированном митинге. То есть митинг не начался. Человек даже не прошел еще рамки. Ни слова не сказал. Его скрутили и увезли. Когда возле здание суда, где наши ребята освобождали, стояли за Мальцева, этот молодой человек уже, ему административное дело, его отпустили, сказали, что вы там придете в другой момент. То есть он выходит, его ребята угощают мороженым, он стоит есть мороженое, в этот момент подлетают и его скручивают. Он даже не понял, за что. И за что он узнал только, когда уже оказался с нашими ребятами, не объяснили, по какой причине, за кого он там оказался и так далее. Ну что хочу сказать. Молодой человек вышел и сказал, я, конечно, э -э -э пошел на митинг с определенными целями, но теперь я мальцевский. Тысячу <мар <Character> <марших>? <марших> рублей мне дали за него штраф? И я всем сердцем и душой за этого человека. Так что у нас прибавилось единомышленников и соратников. Вот такая совершенно необыкновенная история произошла, друзья мои. Хорошо, Молодочек спасибо. Хочет... Да. Да. Младочек хочет подавать на апелляцию по обоим этим делам, но в любой ситуации он уже наш соратник. Так что поприветствуйте еще одного Хорошо. человека. Хорошо, спасибо. Какие-то еще новости по нашим ребятам да, есть пока? Да, немножко могу значит, кстати, у нас э, несколько ребят сейчас находятся, Четыре человека сейчас находятся с адвокатом Елисеевым в здании суда. Э, в машине остается трое наших ребят, э, Костя Зеленин, э, Волошин Саша и э, Изуфы э, Суботин. не помню имя. Э, они остаются пока там, в автобусе, но вполне вероятно, что их оставят до завтра. Потому что судья в автобусе? переписать адвоката, рабочий день вроде как заканчивается, завтра у него гражданские суды с утра, ну в общем по, по ряду какой-то совершенно нелепости, продержали людей столько времени и не начинали суды, а сейчас говорят о том, что вот до завтра, ну скорее всего так и будет, если вдруг что-то изменится, я обязательно вам скажу, да, Андрюшка да. что сейчас сейчас в здании суда, надеюсь, что он также выйдет со штрафом 1000 рублей, ну сплю, и... да. Да, да, да. Так что, ну, я как бы пытался, я обязательно сообщу еще и с вами Договорились. Хорошо, да. спасибо. Спасибо. Все, всем, всем большой привет. Спасибо всем за поддержку. Пока. Mm -hmm. Пока. <звучит> я, кстати, думаю, что э, это какой-то некий, опять, показательный метод давления. Они э, ведь защищали Мальцева, по сути, за это пострадали. И вот теперь их двое суток будут в автобусах возить там. Там женщины есть, то есть... Ну, такой-то, да, да, То такая. Видимо, там какой-то вот этот подполковник отзвонился, там, вот, весь в истерике. Ему дали команду, давай там их пускай показать, Мерзкий товарищ, очень. <смех> Мерзкий товарищ, <Нет>. да, да. <смех> она не товарищ. Вот, и в общем, я думаю, что проблем не было в Москве. Их куда-то отвезти и быстро сегодня закончить <смех> это дело, и все спокойно. Ну, хотя бы вечером можно, если их до завтра будут держать. Значит, целенаправленно там в автобусе, чтобы у них охоту следующий раз отбить. Ну, я думаю, что это только укрепляет людей, озлобляет и им некого авторитета придает, кого задерживают. Вот. Кстати, сегодня экскалация конфликта была. Ну, вот у Мальцева суд, значит, был у нас человек, там, ну, один из наших, значит, телеканал «Звезда», там, или что-то, снимал какой-то мужик, ну, их оператор, в общем, там сюжет, там кого-то судили, там, в общем, приехали эти телеканалы, и начался такой спор за Путина, естественно. Mm -hmm. А «Звезда» же, это куда там, значит, «любим Путина» они. Вот. И, в общем, какие-то оскорбления на Путина, в общем, локтем выбил зуб, вот этот, завязалась драка, напал, в общем, на нашего mm -hmm. человека, придурок, значит, из телеканала «Звезда», оператор, именно за такое оскорбление Путина. Вот какой пример, готов готов, сразу. Потом его конечно увезли куда-то Свои же, да, испугались, что с ним Что-то случится, вот такая стычка Произошла на почве прямо у Мальцева Ну вот тут, Какая то чего-то вот начинал Да, это такое разделение Да, идет. Да, разделение, Очень один жестко. прям этот, За Путина пошел, взял С локтя, потом отвернулся, тот Упал, зуб упал, накинулся Там завязалась драка В общем Ну того сразу, тот пропал Этот оператор а в обществе это идет, сумасшествие вот это. За Путина, против Путина. Люди, у кого-то это... Ну, тех, кто вот так вот с локтя сразу бьет, таких единицы. Таких, конечно, надо наказывать жестко, сумасшедших. Вот. А, так что идет накаливание. А по, по нашему, ну вот, по своей линии, я скажу, мы тогда как-то за... Все закрутилось, и мы ну, как бы не обсудили так Хабаровского стрелка. Uh -huh. а здесь на самом деле, я, ну, там ситуацию мы, естественно, не узнаем, он труп, а, но тут, как бы, во-первых, в националистической среде, в нормальной, агрессия к спецслужбистами, которые вербуют, которые ломают судьбы, которые... А, если, я думаю, если он зашел а, туда, в приемную, тогда он застрелил ФСБшников, то наверняка он имел какую-то с ними связь, и наверняка был метод вербовки. Мой опыт так подсказывает, то что э, парни, скорее всего, доконали, тут э, вопрос агрессии спецслужб местные, по-тихому его клевали, клювали, клювали, вот, где-то передавили, где-то что, естественно, но это все идет, кратовский стрелок, вот здесь передавили, здесь он, э, значит, их застрелил нафиг, но мы как-то этот случай особо а, не это тогда и 26 вроде не было то есть еще не было мы как-то засуетились а сейчас мы смотрим да действительно вот это коллективное бессознательное а, вот эти надрывы системы они происходят людей доканывают и мы ни к чему не призываем но а, есть как праву как катаринс это не призыв это прогноз а, здесь тоже есть прогноз если доканывать людей то однозначно будут такие случаи, то есть приморские партизаны, естественно, они где-то могут появиться. И также вот вопрос, идет, например, 2, вот сейчас 12 июня, ну, естественно, никто не хочет садиться, никто не хочет из то с ОМОНом, там, с Росгвардией обходить. но мы как бы однозначно знаем, что... Были столкновения физические, да доканывают народ, и парни молодые там, вот, девушку там отводили, еще что-нибудь сразу, за, то есть за беспредел сразу кидались, при том адекватные люди, потому что значит издевается над людьми, это, это чувствуется. Люди не приходили, которые там, уж я думаю, что там никто ни подготовку не слушает, и слабо представляет, что для чего это делает Навальный, но общая общая тенденция это психология и какие-то молодые парни, они просто срываются. Uh, не, без uh, задумки на этом, то есть никакого уголовного права нет прямого услу, ни, умысла не было никакого, uh -huh. то есть если там где-то что-то кто-то дал uh, по морде менту, там или росгвардейцу это не потому что он пришел туда с этим умыслом и кто-то это вот как меня там поделал, что мы специально это задумали uh -huh. там и кто-то никто ничего не задумывал, потому что начинается беспредел на растягивать женщин, детей там я не знаю, естественно все входит в раж И это потом показывают по всей стране Эти все ютубы ну, Наши социальные сети пестрят Как там детей зайдешь, как избивают там всех Идет нагнетание И вот это общее бессознательное Оно в каждом из нас И неважно, смотришь ты артподготовку Либо не смотришь Поэтому я думаю тут как бы мы все, Мы все вот надо понять Что мы единый организм Единый народ. Ну да, где в одном месте болеется, значит весь организм. Да, да. болеет, и все чувствуют. Нервная система, психология, то есть бессознательная. И то, что они думают, что они там на Мальцева давят, и вот Мальцеву плохо от этого, ну, ему лично плохо. А где-то там, на Фабаровске там, или еще где-то, это все чувствуется. Так что, правильно? Совершенно верно. Вчера вот у нас Соратники видели, как шли тинейджеры, то есть никакого отношения к политике не было. Подошли менты, выхватили девушку у них и куда-то потащили. Ну да, чего, зачем? Почему нельзя было их выхватить, а ее оставить? Все. Вот, что они, за дебилизация? Все. Подходов? Все. Ребята, ребята, ребята, ребята просто сорвались и правильно да, сделали. То есть, провокация. Как, да, это что такое? Они защищали девушку. То есть совершенно без причины э, выхватили, ничем не объясняя, куда-то потащили. Куда-то вот не ее потащили. Может, они изнасиловать ее потащили. И, и все. И они, они кинулись, порвали погоны у этих, у этих ментов, там наколотили. Те просто, те были в шоке. Бросили девушку и погнали за этими. Ну это а. что, это разве так вся полиция должна вести? Это беспредел. Потом вчера я видел, как э, за нашим соратником, который спокойно шел, они, у них была ориентировка, видимо, они уже толпой на их... владимир Да. владимир, владимир за да то есть они пронеслись не отделение целый взвод их 30 человек было да, этих космонавтов они пронеслись не у меня и слышу они кричат он должен быть в белой рубашке вот так вот я не я не и и за ним целый взвод бегал за одним человеком, который бегал. рубашки. Да, не сопротивлялся, ну, да. он просто шепль. Они ему ворот. Мужчина, остановитесь. И целый взвод за ним бегал. То вот на самом деле, как вот говорят, почему раньше ментов называли этими легавыми. Ну вот легавые, просто вот им сказали команду Фасы, они побежали. Так, это что такое так, это? так для этого они и существуют, да, собственно, ну, то есть надо понимать. Бегать это... взводом за одним человеком, который идет спокойно по улице, бред. И это, это позор. Я вот по-другому... Нет, там не все действия позор. Я все говорю, вот все эти действие, картинки, да, это видно. Какие-то вот до, до того, пока не было 12, 26, как-то ну, не настолько это шизофрения она показывалась. А сейчас... Ну, новый виток какой-то, да. Как будто, будто, там... да, будто есть... кто-то им командует. Да, давай, специально давай. Не хуже, не делай, да. делай так, чтобы это самое. Давай. Вот самых слабых, давай. Беременных выбирай ну там побольше каких-нибудь. Да, времена, э, да. времена все равно поменяются. Герои будут все равно известны. И за каждый удар вот этой резиновой палки, если он не применен действительно, Знаешь, по закону, то есть для самообороны или для э, защиты э, невинных людей, за каждый удар люди, вот эти вот, которые носят вот эту вот космическую форму современную, ногивую, да? новую, да, вот эти вот, гвардейцы кардинала, да, они будут, я думаю, нести в... Наказания, они будут в суде, то есть они будут отвечать за все это дело. Нет, тут есть по своим два. же законам, по их же законам их будут судить. Тут есть два подхода, Здесь два, то что всегда происходит, есть закон, закон, а есть ответственность перед народом. Я всегда рассказываю случаи знакомого, значит, пошел, жил в одном условно говоря селе, пошел работать, ну все, росли вместе, пошел работать в ментовку. Я уже неоднократно это рассказываю, классический случай, там накосарезил, там что-то подбросил, там, ну, в общем, плохо себя вел в отношении своих же с тем, кто вырос. И его из подсокращения выгнали через год. И потом что получилось? И он потом работал где-то и говорит, каждый день, каждый божий день, когда ходил с работы, его били. Сначала сильно, потом меньше, потом меньше, меньше. Ну, два года он так прошел это испытание, и потом с ним уже там выпивали, там все. Но он как бы человек второго сорта получился уже. То есть э, здесь как только магия, вот эта магия, мантия эта магия, вот эта защитная, да, она как только спадает, э, помимо того, что, ведь же известно, кто такой судья, кто такой этот, но уедет в Аргентину, да, но не все же уедут, наверное, не у всех будут миллионы, если они там, не, например, я думаю, судья, который административки принимает, он не миллионер, чтобы уехать в Америку потом спрятаться там с Аргентиной мы вытащим не но ну это единицы у которых там я не знаю на коррупции там подняли и так у них зарплаты такие ну обычные достаточно высокие но и они будут жить здесь среди людей и вот вот он живет например магии нет у него ну нет магии у него что сейчас же представители власти никто не ну никто не будет даже ну там грубить ему или еще все боятся вот спадает у него эта магия как он будет со своими соседями во дворе жить, выйдут эти же все ролики, выйдут все эти там Ореховы или кто уже там, кто там судил по 300 там решений, принимал там на счет 26 там под конвер, Вот эти, эти все люди будут известны и их не... Путин помоги, помоги не получится. И вот сейчас смотрят, не знаю, люди, значит, чиновники, которые принимают решения, которые их видят. Ведь когда приходит ФСБшник, его не видно. Он приходит, его не знает, вот он пришел к суде, говорит, надо 300 человек осудить. Да, да, да, да. А он в Бринзе, он в Аргентине, это 100%. Он уже все просчитывает они там. А, а, а кто отдаваться-то будет? Кто будет в документах? В документах будет судья, кто задерживал, кто там пытал, кто еще что-то. Они никуда не спрячутся. Вот эта история с парнем, который там в селе и ходил вот так вот, это, это классический случай, который будет, это народный гнев, как бы, даже человек уже после этого... Uh, он не сможет, ему, он будет переселяться, ну пускай переселяется, я не знаю. И тут и не будет умысла, Коллективный бессознательный никто не будет специально там давать приказ, вот этот судью там загнобить. Да yeah. нет, ну ролик достаточно выпусти вон, есть же ролики, судья, вот Мальцев все не было там, uh, раз uh, ролик там, ну там 20, 30, 50, 100 тысяч да, просмотров там. Uh, и через 10 лет он же останется, этот ролик. Ну, бывает, что YouTube стирает, но ну, я думаю, что много... А многое останется. А, так что, ну, ну тут, тут, получается, даже у Демушкина а, была судья, стар, ну, в возрасте она понимающая. Она раз на пенсию ушла, а, на всякий случай. Потому что, ну что, на старости лет. А, как правило, вот даже а, все судьи, которые принимают такие жесткие решения, они молоденькие. Молоденькие, глупенькие, то есть... Uh, все такие думают, что Путин вечный, карьера, жизни деньги хотят. да, они хотят хорошей жизни, выслужиться, но они не думают что жизнь это не два года не год, не 30 лет то есть всегда... Например, Поклонский не дает покоя, да? Они еще на своем веку не видели. Они, не видели, как... они жили при Путине. Кумиров, они да. жили при Путине, они думают, что у них это животное животная психология то есть нету безнаказанности, нету по рукам не било, да, током а оно не понимает. Оно добилась там каких-то высот в карьере. А умный судья он пережил там 90-е, видел, как пропадали судьи, еще что-то. Видел, как снимали с них мантии спокойно, они там их развенчивали, они потом. Как Советский Союз рушился, они видели. А до этого никто даже подумать не мог, что такая махина, как коммунистическая партия, рухнет. но это рухнуло Так что и здесь. Просто действительно люди молодой. Политическое мышление отсутствует. Но с другой стороны, и с этой стороны появляются молодые люди, вот, пожалуйста, сегодня ребята пришли. То, то есть то у них же нет такого, что вот мы тут там 20 лет, 30 лет горбатимся. Они как, как бы вот, вот у них сознательной жизни, 2-3 года. Ну, грубо говоря, из школы там чего-то они начали это сам, То они, ну, да, сути, да. сам. То они ну, умнее и... преподавателей, да, которые сейчас им там пытаются что-то. Я просто что хочу сказать. Я обращаюсь вот к полицейским и к гвардейцам кардинала, что вот этот удар дубинкой, который вы бьете подростков, которым вы бьете девушек, которую вы бьете стариков, вот этот один единственный удар даже, который вы сделали, сейчас мы живем в другую эпоху. Сейчас все видно. Вас десятки, сотни камер уже сняли. И вот это уже никуда не денется. И вы за этот удар, да, потом будете сами себя гнобить всю жизнь. Понимаете? Вы всю жизнь этим ударом себе испортили, считаете. Я скажу, вы да. совершенно не думаете о будущем. Вы, понимаете, вы будете все равно в этой стране жить. Ну Вовы-то не будет уже. Понимаете, придут другие люди. И вы совершенно вот не понимаете этого, вы не видите этого. Да. Вы включите голову. Андрей, ты обращаешься да. к, к ним, да. Их тут я не думаю, что очень много смотрят. А ну, те, нет, кто нет, смотрят, но, они все-таки нас. Передайте да? им. Нет, есть, Нет, есть, секундочку, есть. я вчера. Кто смотрит, я вчера знаете. общался с ОМОНовцем. Он по сторонам раз, раз, как бы нет, это этот, боялся, что на ну, него что там кто-то. Да-да-да. Я говорю, ты вот узнаете вот Я говорю, вы смотрели доктора Линча? Говорит, нет, не смотрел. Нет, не, не знаю, что такое. А вы что, говорит, как бы? Говорит, у нас в гвардии, говорю, знают уже. Он говорит, нет, нет, не смотрел. А потом, а потом я говорю, ну вот посмотрите, а как, как, как говорит, называется, вот канал. Я говорю, доктор Линч. И смотрю, у него лицо сразу поменялось. А вот теперь я вас узнал. Вот так вот. Ну то есть они все-таки смотрели, но они, они понимают, есть, и у них есть адекватные люди. Я сегодня от соратников слышала, что уже есть сайт, там где вот сейчас публикуются все герои нашего времени, ну я имею в виду антигерои угу. в кавычках, поэтому всех, ну, все, всех тех, у кого, кто задействован вот в таких вот, кто избивает, кто нарушает, кто говорит, дает показания того, что не видел и того, что не слышалось, если находятся вот такие герои, ну я думаю, как раз там их и разместят. Давно пора уже об этом. И кстати, давно, Андрей, я по поводу было. этого Ты вот называешь их гвардейцами Кардиналы, как-то очень благородно В данном случае, мне кажется Что гвардейцы были гораздо лучше Чем, чем Какое-то другое, мне кажется Название у них должно быть что гвардии, то есть все-таки гвардии, все-таки как-то. Опошли, я уже тогда вот в своих роликах говорю, что опошли все хорошие слова русского языка. Mm -hmm. то, что, то, чем мы гордились. Мы гордились словом космонавтика. Мы гордились словом космонавты. Мы гордились словом космодром. Сейчас космодром мы только, мы говорим вот то, что у нас там с космодром, да? да? мы гордились словом «наша сборная. Да? Подождите, а стихотворение вспомните, дядя Степа, милиционер. Да, да, самого да. Детства. Да, да, да. Мы гордились вот, таким, вот такими всеми словами, а сейчас, получается, они их просто, вот я не говорю, вот к читов, ко всему, к чему прикасается Путин, да, это просто дерьмо. дерьмо. Значит, вернем милиции название? Многих. Да я считаю, что да, надо вообще Но по крайней мере вопрос должен стоять республиканский. Все время мимо да. нас принимают всякие решения. Вот потом что еще хотел, что я вот хотел сказать, э, ми, э, та молодежь, которая я вот вижу, да, которая появилась сейчас, они молодые, э, вот старшеклассники, студенты, они они еще не зашоренные. У них э, присутствует максимализм. У них присутствует э, способность на подвиг. У них пониженное чувство смерти. Э, страх смерти. Они э, готовы на что-то великое. И у них обостренное чувство справедливости. Ничего еще. И они видят вот весь этот бардак, который творится, да, и они никто практически из них не смотрит телевизор. Потому что они сразу сравнивают, где хорошо, где плохо. Ну Это да, все, век информации, интернет. И вот, а с другой стороны, им они выросли, и кроме а, в, в экране, кроме Вовы Путина, они никого не видели. Они выросли при Путине. И кроме Вовы Путина, они ничего не знают. Но вот эта молодежь, вот эта молодежь которая при нем выросла, она и станет его могильщиком. Ну, я вот как раз Мы тоже в свое время Вот мы со Славой, по крайней мере, выросли При одном человеке, при Брежневе да? И состояние было именно примерно такое Ну, как бы вот есть Брежнев и как бы вот, Ну, какая-то основа существует Ну, как памятник Ленина, выходишь на площадь Он всегда стоит, да, значит, все нормально Значит, ничего не изменилось И вот, как сейчас помню Вот этот, когда мы Я ехал уже, ну, вот только школу окончил 82-й год ну, В университет мы поступили, я ехал Колбасные поезда были, да, ну, помните. Ну, в смысле, из Москвы, из Саратов, ну, за колбасой ездили, я так Вот, мы ехали с колбасой, нам говорят, что Брежнев умер. вот я понимаю вот это состояние, которое будет у этих молодых людей, да, которые еще, ну... Другого не знают. Другого не знают. Вот это сначала такое вот, ну, как бы, это что, все, сейчас война, сейчас что, что сейчас будет? Оказывается, ничего ровно ничего, да, и поэтому если вот кто Умер сейчас король, думает да, да, ну, если кто-то думает как вот э, Володин сказал в свое время есть Путин, есть Россия, нет Путин, нет России, я говорю, вот Мальцев говорит с точностью да наоборот, да, я считаю, что он в данном случае больше прав ну, вот. и молодежь, именно молодежь и похоронит этот режим ну, хорошо, хорошо посмотрела... важно, вот я сейчас я дополню пос... да. важно э, все вот многие политические лидеры, да там, ну, держится за власть, кто-то два года держится, кто-то там 20-30, сколько жизни хватит. Вопрос в истории, это у нас тысячелетняя история, вопрос о том, когда уйдет человек, как его будут вспоминать. Будут ли его вспоминать, что он мудак был, что он был кровопийцем, да, либо, как Брежнев, ну, нейтрально, да. Вот я считаю, вот это заслуга лидера политического, да, что уйдя как к нему будут потом относиться, не будут ли его там проклинать, а, проклинать да, и как он в историю войдет, вот а, как Вова входит в историю, ну ему ничего не светит, да, он еще год, там, он еще с какое-то время он может цепляться там последними силами, но чем больше цепляется, вот у него был выбор уйти, и был бы там очередной, как Брежнев, ну да, были преступления, все, нет, не хочет уйти нормально, значит, а, вот эти все Владимиры, это сравнивает себя, это, не, это все бред, то есть, это я считаю, что это позор, что вот он, это минус вообще России глобальнейший, это позорище, что у нас рождаем ну, из нашей страны какой-то лидер, потом мы его хаем, еще сто лет будем хать. Это, Но этот позор надо пережить. И мы его рано или поздно переживем, это будет урок, э, уход. Я не знаю, даже Сталина, наверное, там много негатива на него, но он столько не, не соберет, наверное, как ВВ. Ну, в, блин. Давайте вот защиту Сталина, а что могу сказать? Uh, защиту. Защиту. <свят> да. Или, да. <свят> Сталину наша защита не нужна уже. Да, ему не нужна наша защита, но представьте себе, да, Сталин. Сталин ушел в дыревых валингах. После него ничего не осталось. Шинелька на лавке и все, больше ничего не было. И, но это вот такая новая диктатура. Они, они да. еще новая и... богатая диктатура. А, Мало да, того, они что. Еще и с, и с да, идеи, это двойная. Это два. Да, на двух стульях, да. на двух пиках усидеть, на двух еще чего-то. Тут не просто а, был правителем, тираном и ушел, да, а еще был правитель, еще накопил, награбил, еще целое, целое создал систему, при которой еще миллиарды улетели от долларов, а там еще все спрятались. Тут двойная система. То есть новая, да, но прогрессирует. Тирания прогрессирует. Я а, хочу не... это еще зачитать, ну, смс-ку прислали, еще одного человека, Виталика Ерпылева, по-моему, отпустили, тоже, ну, в смысле, как отпустили, Тысячу рублей штрафа. И это опять... Виталий, который, который в на машине? Да. Наверное, я не знаю, я uh -huh. по фамилии не знаю. Вот, ну, то есть я еще раз говорю, что, естественно, все штрафы мы ребятам оплатим, я говорю, какие-то деньги обязательно сейчас отвезем тех, которые, людей, тем людям, которых, значит, задержали, их семьям, поэтому еще раз прошу, ну, так сказать, напрячь свои кошельки, что еще можно. И это, а можно Володю сказать, или он нас слышит? Ну, Чтобы он открыл донат, я эту вкладку не открыл, я просто хотел почитать в конце этот, ну, вопросы из доната. Да. Нет, еще мы не торопимся Сейчас. просто. Значит, хочу еще сказать, значит, отличился мой Ижеск родной. Вчера там разрешили им проводение митинга. Митинг разрешили проводить на Северном кладбище. Вот. Он там прошло ну, на кладбище. Да, ну да, на, да. Прям кладбище, да, да. С прямо могилами, на кладбище, да? Да, Да, на кладбище. Против да. Путина. вот, двойная. Собирались. Вечером приехали за моим сыном, 17-летним, никаких бумаг, ничего не предъявили. вывели на улице, обыскали, посадили в машину. Ладно, у меня жена как бы там же была, и вот они уехали, увезли их в РВД. Там пописали. 51 статьей. В итоге. Ну, ну, ну, человек, там, да. Да, ну все, в час, в чат, в час их в час их выкинули с руку, да и они пошли пешком. То есть, ну, они, ну ладно. Да, -то, да, да, да, да, да, да, хоть так. Еще роман Нижний Новгород. Тысяча рублей. 19-3 да. Стоп. А, ну, в смысле. А, отпусти. Что еще? О! Говори, ты в эфире. Это я, я, я. я. Привет, ты в эфире, говорит. Говорит, ты в эфире. Все нормально, все нормально, еду, еду в мневники, буду, буду там заседать. Я не знаю, почему меня только на 10 суток судили, а второго второй протокол не рассматривали. Но ты не переживай, у тебя еще все впереди. Ну, да, мы да, видим, да. что 10 я отсижу, а потом второму еще 10 дадут. Ну, чтобы как бы не ездить уже одни, одним махом, чтобы сразу... Чтобы два раза не я вставать. Не переживаю. Да, ну все, я всех понимаю. всем привет. Все хорошо у тебя, там уже на полу не будешь? Не, ну там хорошо, нормально, а да, все. все, человечески. Всем, всем привет, пока-пока. Пока. Вячеслав Мальцев, из мест заключения. Вот бодрый и веселый. Свобода Мальцева. Мы, мы более грустные, чем сегодня он из автобуса показывался. Потому да. что он нас видел, естественно. Ну да, я понял. Но ну, мы это с нее переживаем, а он смотрит, все нормально да, с нашей стороны. Поэтому да, меньше переживает. Так, ну что, давайте тогда я... Ну, Спасибо. Сейчас Аня. взбодрилась да, и готова да. В бой. Да, да. сейчас готова опять ехать. Здравствуйте. Еще раз. Да. Сегодня мы, да, встречались сами. вами. На нервах, не знаю, что там наговорила, но я, по крайней мере, все пыталась вам, все, что возможно было. Где-то глушили, где-то там висло зависало, где-то пол снимали, где-то коленки. Но вот, ну, как бы, все, что могли, вам выкладывала я. Так, смотрите, во-первых, что хочу сказать. Сегодня выяснилось, то есть Вячеслав чисто проговорился. В ОВД, в котором они, значит, находились ночь, там идет ремонт их положили на полу, там нет кровати, то есть они вот эту ночь спали на полу на бетоне. половую жизнь. Ну, вообще шикарно, да. Поэтому то, что видео мы вам вчера показывали, это вот они, я-то я я подумал, там ну, ну или матрас там какая-то не какая крова, да какие-то нет, это была обычная одеялка тонкая, которая ну вот ну тоненькая, абсолютно одеялка обычная. Вот. И они вот втроем на этой одеялке, как котята, там лежали на бетонном полу. Короче, будем... Сейчас вот приедет адвокат, я буду писать жалобу. Я, знаете, своего мужа берегу, он у меня на полу не спит никогда, поэтому мне это совсем не нравится. Это раз. Второе. Хотелось бы тоже вот еще обратиться. Эдик уже сказал, у нас как бы в основном все люди работающие, и они, так как сейчас их задерживают, и я не знаю, кому там что, сколько дадут, какие штрафы будут, какие будут там сроки, Хотелось бы вас да, сейчас спросить, потому что нас Госдеп не финансирует. Что-то прекратил, да? Да, что-то прекратил. Ну, он как бы, ну, если уж без шуток говорить, то, то есть это для нас непонятные слова, которые идут постоянно в наш адрес. Поэтому как можете помогать, и завтра и также любого из нас могут задержать, и также мы будем помогать. Просто надо это понимать. Так я по-быстрому. Я просто написала, потому что голова ничего, ничего. мутная совсем. Mm -hmm. а, тоже хочу поблагодарить адвокатов. И Бадамшина сегодня к нему обращались несколько раз. И к, там, к вышестоящим просили то есть о помощи. В помощи не отказали, помощь оказали. К людям выехали адвокаты. Спасибо всем тем людям, которые сегодня пришли на суд. Сегодня, конечно, нас измучили очень. С 10 часов утра нам сказали, что будет суд. Люди прибыли, был проливной дождь, все они стояли, ждали, никуда не уходили. Потом появилась в 12 где-то с 12 до часа информация, что значит суд другой. Это дали информацию в ОВД, какое, ну где он сидел? Пресненская. Да? Нет, Моск... Нет, это суд за А суд был. за Москв... ОВД была Пресненская. Вот, значит там, где они провели сегодня mm -hmm. ночь. Дали информацию, что суд теперь краснопресненский. Часть народа поехали туда, в Ливень. Потом, значит, начали звонить, опять уточнять, почему поменялся суд. Дайте точную информацию. Опять в итоге вы вернули, сказали, что суд Москворецкий, Люди опять туда поехали. То есть вот как с баранами. То есть гоняют, им абсолютно все равно мало того, что людей сажают, ни за что задерживают, так еще и вот не дают возможности приехать. Лично от Вячеслава. Петицию в поддержку Алексея Политикова размещена у нас под видео в описании канала. Значит, у Вячеслава Мальцева, Малцев это его твиттер. Там в шапке, значит, тоже есть ссылка на эту петицию. Пожалуйста, подписывайте ее. Нужно вписываешь, значит, свое имя. Там с правой стороны есть графа. Вписываешь имя, фамилию. И электронную почту свою. Приходит оповещение, подтверждение на электронную почту, нажимайте на ссылку, и только тогда после этого ваш голос принят. Сейчас есть информация, что с мейла а, не приходит подтверждение. Не знаю, сама не пробовала, у меня нет на мейле а, почты, поэтому давайте как-то вот какой-то, может быть, кто-то сможет список дать, сами попробуем сейчас, той почты, которая ну не, не дает ответку. Вот, потому что Алексея надо вытаскивать, но и пока там, конечно, ну, немного. Не мы такими темпами просто, ну, надо торопиться. Вот, сегодня, значит, меня потрясла еще такая ситуация. Когда мы с дочерью заходили в суд, ну, естественно, там же шманяют, там все проверяют. И, значит, проверили мою сумку, проверяют, значит, детский рюкзак, я его открываю. И знаете, что я там вижу? Я там вижу икону. Ну Представляете? Куда? Вот ребенок взял с собой на суд. Вы знаете, я стою, и у меня вот, у меня шок просто. Я понимаю, что ребенок 8 лет берет с собой на суд икону. То есть он понимает, что он идет к бандитам, которые его папе ничем не помогут. Она берет с собой икону и надеется только на нее. У нее была икона с собой Божий Матери. И она с ней весь этот процесс сидела. Судья это все видел и смотрел. И, и я ему в глаза очень пристально смотрела. И он прекрасно все видел и понимал. И это видео он посмотрел очень внимательно, я могу сказать, да. Подошел Вячеслав Мальцев. Сам ему там все разъяснял, объяснял. Вот он тут, вот он здесь идет, вот здесь они разговаривают. Значит, все там с комментариями, все адвокат, все пояснили ему, он все посмотрел. Он говорит, да, хорошо, спасибо. То есть видео они приобщили. Но по какой-то причине оно их не убедило. Не знаю. Ну, видимо, приказ был другой. Вот, значит, и э, обратиться я хотела еще к полицейским которые думают, что, может быть, они сейчас перед Родиной какой-то там долг выполняют, что они героями, может быть, себя чувствуют, может быть, это люди ущербные, может быть, закомплексованные. Они таким образом пытаются, ну, оторваться, что ли, почувствовать себя какими-то важными, главными, которые принимают такие решения, могут кого-то ударить, и им за это ничего не будет, понимаете? Я могу только одно сказать. Вот когда вам дают такие приказы выполнять, вы должны понимать только одно, почему они дают вам такие приказы. Потому что вас им не жалко, понимаете? И первыми вы попадете под раздачу. Вот все до одного, все, кто это делали, все до одного попадет под раздачу. Ни одного вашего начальника, ну, может быть, какие-то показательные будут. Они не дураки, понимаете? Они-то получат и, там, и суммы, и погоны, там, и звезды, я не знаю, что они там получат, квартиры. Вы получите от хрена уши, понимаете? Понимаете? И Ваши лица все абсолютно а, зафиксированы, понимаете, ваши фамилии везде фигурируют. Вот эти вот два товарища, например, которые были у Вячеслава у Мальцева, а, которые видели то, чего не было, которые слышали то, чего не было, вы герои, понимаете? Поэтому, ну вот как бы так. Еще одно, сегодня Вячеслав, конечно, тут хохмел даже немножко на суде, когда вот уже огласили приговор. Я, значит, подошла, ну, естественно, я вроде как и улыбалась, глаза были на мокром месте, потому что, ну, меня мужа забирают опять, понимаете, я же, я не хочу жить 10 дней без мужа. Вот, и тут я ему говорю, Слава, как обидно, что тебя опять сейчас сажают ни за что. Он смотрит на меня, улыбается и говорит, а тебе бы не было обидно, если бы меня посадили, ну, не за что, а за то, что я, в чем я на самом деле виновен. Вы знаете, я так задумалась и, и поняла, наверное, что... Лучше, пусть лучше не за что. Да, вы знаете, да, я говорю, пусть лучше наша совесть будет чиста. Так что, вот, ребят, хочу вам пожелать, чтобы ваша совесть тоже была чиста. Не будьте роботами, думайте, что вы делаете. Вы задерживаете людей, у которых дома семьи, которые ничего плохого не сделали. И, ну, каждый из вас тоже имеет, и родители, если не имеют еще свою семью. Поэтому думайте, что вы делаете. Как все. И еще раз петицию подписывайте в да. защиту Алексея Полицкого, это очень важно на канале Артподготовка ну просто вот мы не сказали канал Артподготовка, программ Плохие Новости там все, значит во-первых и петиция там обозначена где можно подписать и сейчас для нас ну, еще раз напоминаю, что самый главный момент это все-таки как помочь людям, которые попали попали по беспределу что называется так что, да, ревкоины и, и любые способы платежей, которые указаны на канале подготовка под значит, под, соответственно, под роликами. Есть... Канал никуда не денется, да? Вот давай, Эдик, ты скажи, что ты будешь к нам приезжать, да? Ну, пока введем, да. Ну, да, есть... будем вести передачи, также будем оповещать новости. Щ сейчас о... поставим обратный отчет на 10 суток, как мы в прошлый раз делали. да. да. Ну, в смысле, да, до, до первой программы, ну как у нас, до пятого на стоит. А это вот mm -hmm. до первой программы, когда Слава придет, и это самое. Я к Вячеславу Мальцеву имею, как его представитель, доступ, так сказать, к телу каждый день, поэтому буду вам привозить все самые свежие новости, от него какие-то там аудиозаписки, пожелания, какие-то там. Mm -hmm. Обязуюсь. Ну, вот тебе тут куча комплиментов. От Лю люди отвлекаются, да? Всё. От политики, да? Да ладно. Так что, да, сейчас можете писать пока комплименты, а потом по такая была, Да, еще вот сегодня шутка сегодня такая была, я говорю, значит, вот у меня муж забрали, говорю, на 10 дней, то есть они там в суде должны как-то это, ну, выдавать, нет, у меня это как бы это, ничего, но ну, сколько народу страдает. Ну, Может, я, я, -то, я -то подожду, я Заменитель его буду... мужа, это Да, я его подожду, во-вторых, я его могу как бы каждый день видеть, понимаете, ну, по сути, они должны вот, жена -то в чем виновата? пусть создают такого же на уровне я думаю выдают мы потом по этот как его вчиним иск за как это 10 дней за же причинение без мужа. невыносимых страданий да, да честно, как они я. говорят там полицейского да, дотронулись да. Он, и он испытал да. невыносимые муки я не ты, да я согласен так, я без мужа могу. Так, ребят, я еще зачитаю с, вашей, с вашего разрешения донат, за который уже заранее всем спасибо. Александр Мелихов на революцию прислал. Значит, кто-то с очень странным ником, ну вернее странный, это либо китайские иероглифы, либо корейские, я не разбираюсь. Так что большое спасибо, но 5000 рублей вот прислали. И, значит, в качестве сообщения какой-то адрес. Ну, мы посмотрим. Обязательно зайдем, но это, видимо, откуда-то издалека, потому что, я говорю, написано на китайском или корейском языке, что первый раз у нас... Ну, по крайней мере, я вижу первый раз такое. По Кости вот спрашивают, этим, скажи, потому что Кости, пока у него идет... Да, Кости и Андрей Толкачев у нас еще там осталось, еще несколько человек. Вот только э, я уже сказал, да, что... Романы из Нижнего Новгорода еще тысячу отпустили. Но они как-то сейчас с ускоренным порядком, их там, ну, прогоняют, видимо, по всех. Так что тысяча рублей, конечно, это, это по-божески, что уж там говорить. Хотя тоже обидно, безусловно, ни за что. Галина пишет «Ждем Мальцева и готовимся». Спасибо большое, Галина, Татьяна Петербург, на поддержку соратников, оказавшихся в застенках. Обязательно, да, обязательно будем распределять, да, как, что называется, как в том фильме с Бондарчуком «Всем поровну», да, «Судьба человека». Владимир прислал на освобождение незаконно задержанным. Ну, это уже адвокатом, видимо, пойдет. Александр, ну, хотя я вот на, по поводу адвокатов сказал, но пока что еще я говорю, у нас адвокаты все бесплатно работают. Это уж так, присказка такая. Александр и Наталья из Москвы прислали в помощь незаконно арестованным или задержанным Мальцеву Гальперину и другим соратникам. Еще две тысячи в копилку, спасибо большое. Борису спасибо, Виталию, Санкт-Петербург. А, спрашивает он или, или просто пишет. Также заметил, что менты действуют как... Э Дикие, напуганные собаки. Если бежишь от них или боишься, то они тебе хватают, пока не покажут силу, они продолжат грызть. Да, примерно так, но тут э, надо понимать, почему это происходит. Их же там все время, вот в этих их казармах и в этих... Ну, где они там находятся, их что же постоянно обрабатывают, обрабатывают и обрабатывают. И им там говорят, особенно ОМОН, который там на казарменном положении, кто живет. Эти, они, ребята-то, видите, уже половина из гастарбайтеров там, ну, так сказать, повне, ничего против не имеют, но они мало понимают в нашей внутренней политике пока еще. И к тому же их очень сильно накачивают, им рассказывают, что вы же не смотрите, что там ходят дети и беременные женщины. Это все убийцы, это все, у них у каждого граната в кармане. Так что они боятся, действительно, они боятся того, что, что будут какие-то провокации, и это испуг и виден, то есть если с этой стороны молодой задор и такое, ну, желание в легкую так повеселиться, да, то с той стороны, да, опасения, напуганность, вот когда мы стояли тогда у этого, да, ну, народ стоял, они же там за решеткой, им-то не по себе, да. А с этой стороны веселье, а с той стороны тревога. Так что вы правильно обратили внимание, Виталий. Миша пи пишет, нельзя прощать сволочей. Хорошо, не будем, Михаил, обязательно не будем никого прощать. Привет из Питера, Д прислал нам тоже. А, значит, так... Игорь, на борьбу, спасибо. Снежок, по поводу подписи под петицией обратитесь к Волкову или Любе Соболь. Да, Ну, мы, собственно, говорили уже об этом, просто так получилось, что мы эти, эти вопросы ну, видели у нас человека-то задержали буквально за два дня до 12 числа и там мы даже не смогли, мы только выясняли вопрос, кто будет выступать и, и когда будет выступать, в общем так еще, я думаю, что этот вопрос мы решим, спасибо, на нужды Дмитрий71, тоже 1000 рублей спасибо, Надежда Стрижакова 51117 это цифру, которую она прислала спасибо вам, Вячеслав, не ждем а готовимся, Сергей из Москвы на штрафы нашим ребятам взятым у ОВД. К сожалению, пришлось уйти, когда началось винтило Сейчас не могу быть задержан, поэтому хоть так помогу. Сергей, конечно, большое спасибо, тоже 3000 рублей. Вот, и сам мог попасть. Ну, у нас не все попали, да. Сергей Евгений. А, Сергеев Евгений, Свободу Мальцеву пишет. Спасибо. Опять снежок еще, штрафбату отдельно прислал. Хорошо, спасибо. На благое дело Елена Круговая, тоже большое спасибо. На адвокатов Татьяны из Питера. Ну, как я говорю, пока адвокаты нам. Но ну, не то, что бесплатно. У нас, ну, все равно приходится их кормить, поить и, так сказать, я имею в виду про Игоря. Вот. А остальные, да, открытой России нам предоставляют. Пока денег с нас не берут. Витя, вот объясни, почему петиция Трампа на английском? Я не знаю, как ответить. Ну, а, петиция, там спрашивают, что... Ну, а ну, чтобы он сразу прочитал, вот, а то так он по русски не будет читать. Их условия есть, она же в Америке, она должна быть на том языке, ну да, ну, я и за... говорю, чтобы, что зачем ему Нет, читать что на его. китайском, да. А, ну в смысле, если Но спрашивают... Да, там если суть, я так дословно сейчас не скажу, но суть стоит в том, мы, конечно, не просим у Трампа там освободить нашего человека, потому что Трамп не в состоянии это сделать. Но мы просим его поставить необходимым условием для встречи с Путиным, вот освобождение вот, Политикова и всех остальных задержанных 12-го, а теперь уже... То есть 26 по делу 26, а теперь уже и по делу 12 июня тоже. Вот у нас. Ой, я что-то куда-то улетел. Сейчас, секунду. А, тут просто еще поступают. Андрею спасибо, Дмитрий Урк на передачке. Я побыстрее зачитаю, мускрат на. А Татавове, хорошо, Старый Лис, Мурманск, ребятам на штрафы, Людмила, 5.11.17, тоже большое спасибо, Самка Петуха, какое-то интересное такое название, доброе утро, вы бы отсидели срок вместо Навального, почему вместо Навального, ну то есть вместо Навального есть кому сидеть, у нас есть вместо Мальцева, да, я думаю, любой бы тот согласился посидеть 10 дней, по крайней мере, вот, а почему-то вместо Навального... Нет, если понадобится для революции, если вы скажете, вот на одной из чашки весов революция, а на другой, э, там отсидеть 30 дней за Навального, я думаю, мы тут бы сразу уже собрали все сухари и пошли бы вместе сидеть за Навального, только я думаю, что это пока не поможет. Но за перевод большое спасибо. Экстази 59. Ребята, меня хотят посадить по статье 228 «Наркотики». Ну, у вас и соответствующий ник «Плюс шьют ПГ, хотя я обычный потребитель. Да, я не святой, но не заслуживаю 10 лет. Скажите, пожалуйста, будет ли амнистия после революции? Надеюсь на вас». Ну, во-первых, уже говорили и про декриминализацию, и про все остальное, еще раз повторяем, конечно же, такие вещи не будут проходить, особенно когда на человека вешают то, чего он не совершал. Ну, понятно, что у нас за употребление, допустим, скажем, нету таких санкций, да, которые за распространение, поэтому вешают то, чего не было. Татьяна, спасибо большое, Григорий, славу России, славу России, да, да, да, понятно, намек понятен, спасибо, Константин, мы с вами, и мы с вами, так, тут, к сожалению, в прямом эфире идут и идут, привет Мальцеву с соратником Вованн, Привет, Муравленко, Мини Мальцев. Мини Мальцев хорошее имя. Нелли Череповец. Простите, больше не получается. Надеюсь, хоть чуть-чуть помогла. 250 рублей. Конечно, безусловно. Безусловно, спасибо большое. Елена Шевченко, держитесь. Игорь тоже на борьбу. Так. А, ну да, это мы уже читали. Ждем Мальцева и готовимся. Галина. Я боюсь, что я сейчас буду повторяться или прочту, или что-то пропущу. Не могу зарегистрироваться в петиции, может быть, из-за почты mail. Что делать? Валентин, Санкт-Петербург. Мы попробуем разобраться, посмотрим, что там до, до завтрашнего дня, я думаю, все утрясем. Если это действительно mail, если зависит от этого. Владимир, для соратников, спасибо большое. Наталья, для осужденных, держитесь, ребята, на штрафы. Роман, помощь сидельцам, подтвердите получение денег, отправляю третий раз и полная неизвестность. Татьяна, Воронеж, получили 100 рублей, видим. Большое спасибо. спасибо. КПД БММ. Это название, или вернее это ник. Выходим на прогулку и в местах силы 22-24 июня. Акция Дни Святого Йоргена. Ждем... А, ж... Желаем негодяям воздаяние по заслугам. Пусть земля загорится под ногами у подлой власти и ее прислужников. Спасибо. Ган на дело прислал. Большое спасибо. Джон Сильвер. Мусоров Накл. Блуд трейл, это я не знаю, что такое, власовец, я сам государственный служащий, да пошло, но все в жопу, Путин, это, ну и неприличное слово, хорошо, я просто для эфира, Ольга, для Алексея Политикова, спасибо, кстати, это он нам больше помогает, да, мы ему тоже должны помогать, Евгений э, вообще прислал очень приличную сумму. Спасибо большое, Евгений, пять тысяч. Ну, это наши Евгения, наверное. Но... Женя с Америки. А, -а, -а. наш доктор, я так понимаю, не он знаю. У нас... Он у нас такой один. Поипал привет, спасибо. Пойпалом, да. Да, да, это умно. Виталий Санкт-Петербург. Значит, был двенадцатого на Марсовом. Если честно, было очень стыдно обидно за людей. Секливые и сильны все. Я и не ожидал, что на ОМОН прыгать будут, но я не ожидал, что будет цикливее меня и давить друг друга в страхе. Но ребят, ну все сразу не получается, вы же поймите, это люди мирные, в этом же и самая большая проблема, понимаете, с той стороны стоят профессиональные, так сказать, люди экипированные и властью облеченные и всем остальным, а с этой мирное население, они не должны уметь вешаться на полицию, кидаться, отнимать у них дубинки и все прочее, на самом деле нашу силу только в массе, вот когда мы выйдем все в, в массе своей, я говорю, что просто уже давно сформулирован, в Москве это там выйдет полмиллиона человек, и все, и больше, и больше даже никаких разговоров не будет, а если миллион, то даже и никаких споров. Пройдут и ничего не останется. Да, Игорек и Мариночка на продукты героем. спасибо большое, Наталья, могли бы бо... Моли боится только шкуры, хорошо И вот Снежок тоже постоянно Несколько раз э, Большое спасибо Елена Альба, Санкт-Петербург Варенька Ласточка, чудо-ребенок Аня. Да, не ругай ее сильно mm -hmm. Дмитрий На ревкоинах плата идет через Яндекс Комиссии, более того Непонятно, как там что считать Нет, у нас считается Мы же считаем, вы же посылаете еще Свой имейл Так что и вам придет письмо о том, что сумма получена. Кирилл из Зеленограда, политзаключенным, Сергей Новосибирск, Варьки и на тортик, Железные дамы. Все будет хорошо, скажите про Яна Котелевского. Его тоже жестко задержали. Говорим про Яна Котелевского, но, к сожалению, у меня пока нет информации более, более точной. Мира Тараачи, вперед, пишет нам. Спасибо, Идем Эти, вперед. Можно тебя перебью, пока не да. убежал э, чат? Тут, значит, говорят, на какой, цитирую, хер вам ваша петиция? А, там есть условия определенные. Если за 30 дней мы набираем 100 тысяч голосов, то в течение 60 дней, это вам не Россия, там э, законы все соблюдаются, нам дается официальный ответ, то есть сам лично Дональд Трамп прочитает эту петицию. И сам лично, ну, может быть, не напишет, но, по крайней мере, продиктует, и ответ будет дан, дан непосредственно от него. Поэтому вот на, угу. на такой хрен, вот на такой. Да, посмотрим. Ну, и в любом случае мы Поэтому понимаем, что, важный. может быть, да, там конкретно не арестуют там, Путина в Америке, когда он приедет ну, за да, это конечно. дело, хотя... Но, с другой стороны, по крайней мере, будет аргумент... Ну, в нашу пользу. И вот если уж мы заговорили об этом, я уже говорю тогда, Белый дом-то, вы видели, что в новостях писал сегодня? Я с ночи еще начала это смотреть. То есть это где-то с двух там до четырех я сидела и все это читала. То есть там Белый дом настаивает на том, чтобы были... Отпущены все люди, которые задержаны были в День России, uh -huh. которые uh -huh. были на прогулках, не те, кто там, может быть, там распевал спиртные напитки, и то я, ну, там есть штраф какой-то за это, то есть людей не держат за это в автобусе, понимаете, там двое суток, вот, то есть там штраф какой-то и иди домой, там дальше делай то, что тебе нужно. Вот. То есть Белый дом отреагировал. Вы можете открыть интернет и посмотреть эти новости. То есть их много. В том числе первыми были упомянуты Яшин и Мальцев. То есть я так угу. полагаю, их значит, задержания были в чем-то схожи. Почему именно их отметили? Значит, может быть, Яшин точно так же шел, никого не трогая, его просто завинтили угу. и увезли. Да, ну вот так что наша петиция по-любому сработает. Мы не просто так ее написали впустую, мы понимаем, что это политически означает. Это очень правильно. И петицию подписали, братве вкрытую, пишет Север. Хорошо, спасибо. Хунтина адвоката, Макс, спасибо большое. Валентина большое. Валентина Воронеж, дурак услужливый, провластный, раскрасил наши времена. Она была когда-то красной, теперь зеленая она. Поэт абсурдом, вдохновенный, приняв амброзию на грудь, а революции зеленой уже спасет когда-нибудь. Хорошие такие стихи. В стиле фета, не знаю, мне так показалось. Кор, Людмила, на адвокатов мы едины. Всем привет, терпение выдержки Вячеслава Ларисы из Санкт-Петербурга. Большое спасибо, Валерий Валданов. Не ждем, а готовимся. Ну, вот я думаю, что вот за текущее время все прочитал. Хотя у нас еще все время поступает. Ну, прочитаем в следующий раз. Мы сегодня, да, с новостями у нас пока вот одна новость, и вокруг нее мы говорим, так что просим прощения, будем готовиться получше, постараемся. Давайте, наверное, посмотрим, если со вчерашнего дня, когда, какого числа, значит, мы ждем Вячеслава обратно. То есть, если 12 числа он был задержан, 12 число мы считаем, правильно? Ну, сейчас мы посчитаем и вывесим обратный отчет. Так что. 21 числа он должен быть отпущен. Да, мы вывесим, посмотрим, уточним, да, чтобы это. И э, спасибо за то, что были с нами. Я думаю, да, еще есть. Игорю Левханову. Этот человек не спит уже два дня. Он сегодня спал, ну, часа три, а может чем быть. мы помочь? Поспать за него можем? Нет, ему спасибо, мы можем сказать, а, понимаешь? Безусловно. Безусловно, спасибо. Он вытащил, он сегодня был на процессе у Мальцева, с утра он занимался политиком, там встречался тоже э, с юристами, значит, там советовались они, как поступать. Сейчас он вот до сих пор, э, с утра он спал ночью, я не знаю, спал он, не спал, он приехал в 5-8, он уже здесь был на ногах. И, то есть, вот он сейчас занимается, вот там 16 человек было, я так понимаю. А, ну с, с открытой России приехали. И вот они там пашут, прямо без вот, Или в еще, молодец, он у нас тоже как-то на батарейках. Илья Гримак пишет: я завтра телевизор выкину, не могу Давай. видеть гниду. Не надо, телевизор тут ни при чем. Оставьте его до, до 6 ноября хотя бы, пускай постоит. Да. Там, может быть, и новости улучшатся. Большое спасибо, что были с нами, мы будем с вами все это время, постараемся, по крайней мере, если нас тут тоже не, не зачистит в свое время. Ну, Будем надеяться, что все будет хорошо. Большое спасибо за поддержку и э, смотрите плохие новости на канале Артподготовка в 23.00 московского времени, каждый день по будням, кроме, ну, соответственно, субботы и воскресенья. До свидания.